всем привет ассаляму алейкум сегодня 22 декабря начинаем обзор карты боевых действий обзор за два дня в провинции латакия по месту крушения российского самолета су я думаю ни у кого сомнений никаких не осталось место на карте точно привязали Месту крушения По провинции латакия за прошедшие двое суток алькабир высота и населенный пункт как я понимаю закрепился контроль правительственных войск над ним в окрестностях населенного пункта сальма вот в этом месте Работала массировано по террористам реактивной реактивные установки ТОС. По украинской классификации Чебурешка. Вот в этой части также войскам удалось немного продвинуться. Стоит переходный значок у населенного пункта Зувейкат. Подождем, за кем закрепится контроль над этим населенным пунктом. Провинция Идлип и провинция Хама. На севере провинции Хама локальные боестолкновения пока каких-либо изменений линии фронта и перехода населенных пунктов нет. Центр провинции, город Идлиб был нанесен удар Воздушно-космическими силами Российской Федерации по объекту террористов как сообщается, было уничтожено не менее 200 террористов. Турецкие же власти и источники поспешили сообщить, что это были мирные жители, жители, были убиты. Провинция Алеппо. Больше всего изменений было в ней. Прорыв к трассе М5. Продолжается наступление сообщили о контроле над трассой м5 над участком этой трассы логистика боевиков здесь нарушена исчез наконец-то выступ который вот здесь некоторое время существовал населенный пункт караси караси перешел под контроль правительственных войск надеюсь его обратно не вернут он уже несколько раз переходил из рук в руки также перешел под контроль населенный пункт халидия и хантуман крупный населенный пункт также перешел под контроль правительственных войск рядом было освобождено несколько объектов это зернохранилище и боевиков в этом районе захватили склад с боеприпасами здесь появилась видео оригинальное не могу его не показать как э, автомобиль правительственных войск внедорожник уклонился от ракеты выпущенной из птура. выдержки водителя стоит позавидовать. Также здесь видим предполагаемую линию фронта от населенного пункта Зербау, у которого пока стоит переходный значок подождем подтверждений о переходе под контроль правительственных войск этого населенного пункта. И здесь видим по трассе М-5 предполагаемое изменение линии фронта. Если это наступление связано с освобождением, с деблокадой вот этого анклава, то... Здесь в некоторых местах 20-22 километра этого анклава остается. В предыдущем выпуске говорил о начале мирного соглашения, и по нему планировалось вывести отсюда ополченцев, а взамен выпустить из города Забадани, в одном из районов этого города, окруженных террористов. Но в связи с тем, что во многих населенных пунктах и в частности в Дамаске, в Восточной Гутте боевики нарушили этот режим прекращения огня. Это соглашение, этот взаимный обмен пока приостановлен. В самом городе Алеппо, в одном из районов города, район Шейх Саид, видим переходный значок, часть этого района, контролируют правительственные войска и видим переходный значок. В районе авиабазы Квейрис пока существенных изменений не было. Все остается на своих местах. Да, здесь также было сообщение, что прибыло подкрепление из иракских добровольцев. Источник сообщает, что на фронт Алеппо прибыло 1500 добровольцев из Ирака для участия наступлений И как планируется, это подкрепление прибыло сюда именно для прорыва вот в этом месте выхода вот к этому анклаву прорыва вот этого участка фронта, чтобы соединиться вот с этими войсками, с курдами и здесь частично контролируют правительственные войска. Авиация Сирии также по сводкам нанесла несколько ударов в окрестности населенного пункта Эльбаб. Удары были по скоплениям и укрытиям террористов. По провинции Ирака пока сообщений не было. Курды и сирийские демократические силы анонсируют опять же наступление. В двух источниках мне встретилось две информации, два направления. Одно это... Вот здесь северные Раки. Они планируют взять Тишринскую ГЭС вот в этом месте. И другое направление это И они уже начинали наступление взять населенный пункт Шадади. Также появилась информация по вот этому объекту, по вот этому значку Авиабаза США. Как сообщают, она практически готова для принятия авиации здесь также несколько вариантов есть или это будет аэропорт подскока для помощи в наступлении курдов коалиция здесь будет осуществлять посадку или сюда будут переброшены боевые ударные вертолеты для также помощи наступлению. Может быть и для, это, и для той, и для другой цели будет использоваться эта авиабаза. Она с помощью курдов и вот этих советников, как сообщалось, инструкторов достраивается и уже практически закончена взлетно-посадочная полоса. В Ираке что-то коалиция США расслабилась. Не встретилось мне за двое суток сводки по количеству ударов и по целям. Есть сообщение от авиации Ирака. В окрестностях города Самара, это вот в этом где-то районе, был нанесен удар иракской авиации и было уничтожено три транспортных средства террористов соответственно вместе с террористами коалиция США признала что это все таки была их ошибка по удару по иракским войскам в окрестностях города Фалуджа как сообщают отличился канадский экипаж, канадский пилот канадский самолет в этом ударе участвовал в районе города Рамади иракские власти сообщили, что в данный момент в этом окружении у террористов идет разброс листовок с тем, чтобы мирные жители указываются маршруты, места, где они могут выйти из этого кольца. И после этого, как они сообщают, будет полностью этот город очищен от террористов. Вернемся в Сирию. Город Дейрезор Мне последнее время очень долго в сводках не встречается. Здесь, судя по всему, террористы, наверное, все-таки успокоились. Иссякли у них силы наступать на окруженный город. На карте нам стали показывать такую информацию. Эта информация будет касаться исторических архитектурных объектов, находящихся в Сирии и Ираке. В данный момент выделили... Объект Дура Европос Это зона раскопок на руинах античного города Небольшой античный городок В мирное время здесь начинало сирийские археологи Начали производить раскопки Но с началом боевых действий сюда изначально пришли Так называемые сирийские оппозиционеры, банды и полностью до чего дотянулись, разграбили этот, это место раскопок. После них пришли террористы ДАЭШ и полностью уже выгребли все, что можно было. Все артефакты были вывезены, ну и проданы, скорее всего. Практически полностью он был уничтожен. Южные провинции... В южных провинциях, провинция Сувейда, было небольшое сообщение. В окрестностях населенного пункта Алькасар по террористам был нанесен артиллерийский удар и уничтожен автомобиль с тяжелым вооружением вместе с террористами. В провинции Дара, город Дара продолжаются, уже в каждой сводке здесь активизировалось действие Боевые действия в каждой сводке фигурирует этот город, и в данной сводке районы Аль-Балят Аль-Назихин интенсивные бои и уничтоженные командные пункты террористов. Город Дамаск. По восточной Гутте боевики. Боевики предприняли попытку. Отбить северную часть авиабазы Марш Султан. Массированная была атака, ничего не вышло, много сообщается о очень больших потерях террористов. Здесь они даже, как сообщается, использовали агитационные какие-то ролики перед началом этой атаки, чтобы объединить группы террористов, находящихся в Восточной Гутте Кстати, артист в этом ролике. Главную роль, который играл, был при этой атаке уничтожен. Израильская ВВС, пока они открещиваются от удара, но, как сообщается, это была именно израильская авиация. Нанесли удар в один из районов города Дамаска. И убит был лидер, один из лидеров Хизбалы Самир Кантар. Также здесь был взорван автобус с военнослужащими правительственных войск. Пока неизвестно, или это был фугас, заложенный на дороге, либо был заминирован сам автобус. О жертвах пока информация очень противоречивая, и пока точно неизвестно, сколько военнослужащих пострадало. Хизбала обещала отомстить за убитого своего командира. Провинция Хомс, район города Мхин. Начали наступление, чтобы отбить населенные пункты у боевиков. Уже перешел под контроль правительственных войск поселок Хадат. Если мне не изменяет память, в прошлый раз, когда отбивали вот эту часть вот с этими поселками, городами, точно так же начинали с севера на юг двигаться, то есть Хадат, и пошли вниз по вот этим населенным пунктам. Но вот в данный момент хадат уже отбили. По Пальмире пока в сводках только то, что работает авиация Сирии и воздушно-космические силы в окрестности Пальмиры. Изменения линии фронта нет. По котлам севернее Хомса небольшие сообщения о том, что было уничтожено, были уничтожены террористы. В районе населенного пункта Термоала и города Аррастан. Посмотрим общую карту. Боевые действия провинции Латакия продвигаются войска потихоньку. Южнее от города Алеппо прорыв к трассе М5 и анонсируют наступление севернее Алеппо. И начали отбивать населенные пункты у террористов в районе города Мхин. По общим потерям боевиков за двое суток. Если учесть удар воздушно-космических сил в городе Идлип по террористам, то было уничтожено 236 террористов, 5 единиц различного автотранспорта, 3 командных пункта и один склад с боеприпасами. Посмотрим на секунду Йемен. По Йемену линия фронта. Пока без изменений. Здесь хотелось бы отметить то, что все-таки перемирие не сложилось. Продолжаются боевые действия, хуситы активно применяют баллистические ракеты. Один удар они нанесли в район населенного пункта Сафир по военной базе с бойцами Саудовской коалиции. И несколько ударов нанесли по территории Саудовской Аравии в районе города Джизан. Один удар был по... Авиабазис, с которой осуществляются налеты на еменскую территорию авиации один удар был по нефтяной компании саудовской и вот удар по нефтяной компании это такая точечная месть этот удар был нанесен скорее всего за то что не так давно несколько дней назад саудовская коалиция уничтожила ударила по офису нефтяной компании Йеменской на территории Йемена на территории хуситов и вот они таким образом им отомстили и возник спор у хуситов Ансара и из Саудовского, Саудовского правительства Саудовское правительство утверждает, что система ПВО отлично сработала все ракеты выпущенные с Йеменской территории были нейтрализованы но хусиды, в свою очередь, требуют от них доказать это и уверяют, что удары были нанесены точно в цель. И авиабаза непригодна для вылетов. Ну, подождем, кто предоставит доказательства. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.